Электролизные газогенераторы предназначены для сварки, пайки, плавки и высокотемпературного нагрева различных веществ и материалов. Оборудование идеально подходит для работы как с цветными, так и с черными металлами. А также оборудование может использоваться в качестве машины для полировки оргстекла после механической обработки. Электролизные водородные газогенераторы идеально подходят для работы со стеклом, а также кварцем. Коротко о расположении рабочих компонентов и органах управления газогенератора: тумблер подачи питания, сенсор контроля фазы, группа кнопок, служащая для настройки электронного блока управления и для управления процессом электролиза, манометр отображающий внутреннее давление газа в системе, два коннектора для соединения газовой горелки с газогенератором и два шаровых вентиля для слива отработанных технических жидкостей. На правой панели корпуса газогенератора расположены два вентилятора, включающихся в процесс охлаждения электролизера в автоматическом режиме. В верхней части корпуса газогенератора находятся две емкости для заправки технических жидкостей. Корпус оснащен регулируемыми опорами для придания лучшей устойчивости при установке оборудования на неровной поверхности. Для работы с газогенератором и его обслуживания вам потребуется следующее. Это мерная емкость с объемом не менее 1 литра, мерный стаканчик с объемом не менее 150 мл, пластиковая либо резиновая трубочка с внешним диаметром не более 6 мм и воронка для заправки технических жидкостей. При обслуживании газогенератора ни в коем случае не используйте тару, сделанную из алюминия, оцинкованной из стали, либо из пластика ПЭТ. Емкости, сделанные из этих материалов, будут разрушаться под воздействием щелочей. В чем же заключается разница между дистиллированной и деминерализованной водой? Дистиллированная вода сегодня является достаточно дорогим продуктом, так как для ее производства требуются относительно большие затраты энергии. Деминерализованная же вода значительно дешевле, так как такая вода производится путем определенного типа фильтрации обыкновенной воды с использованием системы обратного осмоса. Кстати, для получения деминерализованной воды у себя дома, вы можете использовать обычные бытовые фильтры, которые содержат в себе систему обратного осмоса. Но, внимание, прежде чем использовать такую воду, удалите из системы минерализатор. Внимание, для работы газогенератора ни в коем случае не используйте обыкновенную водопроводную воду. Не используйте для работы газогенератора покупную воду, предназначенную для питья. Не используйте кипяченую воду. Любой тип этой воды содержит в себе минералы, которые сократят жизненный цикл газогенератора. А сейчас давайте приготовим основной ингредиент, необходимый для работы водородного газогенератора. Это электролит. Но что же такое электролит? Электролит это токопроводящая жидкость, которая в нашем случае под воздействием электрическим током будет разлагаться на составляющие, то есть на водород и кислород. А соответственно для приготовления электролита мы должны использовать дистиллированную либо деминерализованную воду. А как наверное многие знают, деминерализованная вода имеет очень высокое электрическое сопротивление. Такая вода практически не пропускает через себя электрический ток. И для того, чтобы придать деминерализованной воде нужную токопроводимость, мы должны добавить в нее щелочь. Для этой цели мы используем гидроксид калия. Растворив эту щелочь в воде, мы сможем пропускать через воду достаточное количество электрической энергии, необходимое для процесса электролиза. Для полной заправки газогенератора нам потребуется приблизительно 1100 мл дистиллированной воды. А также ровно 60 граммов сухой щелочи гидроксида калия. Если у вас нет кухонных весов, для того, чтобы точно отмерить э, нужное количество щелочи, используйте чайную ложку. 60 граммов это 8 чайных ложек с горочкой. Приблизительно вот так. 8 вот таких ложечек это будет 60 граммов щелочи. Растворим это количество в воде. Внимание! Щелочь является достаточно едким агрессивным веществом. Принимайте все необходимые меры для недопущения попадания щелочи на окрашенные поверхности, а тем более на кожу ваших рук или в глаза. При разливе щелочи на поверхности, к примеру, стола, обработайте это место слабым кислым раствором, к примеру, раствором лимонной кислоты, либо слабым раствором столового уксуса. Кислота моментально нейтрализует действие любых щелочей. При попадании на руки, обильно промойте руки проточной водой. При попадании в глаза, срочно обратитесь за медицинской помощью. Итак, щелочь была полностью растворена в воде. И теперь нам осталось заправить ее в газогенератор. Перед тем, как начать заправку газогенератора, включите его. Теперь вам необходимо пройти тест контроля фаз. Обратите внимание, я касаюсь сенсора контроля фаз, но при этом на дисплее надпись не меняется. А при попытке запустить газогенератор мы видим изменение надписи на Change the Plug, то есть измените положение вилки в розетке. Что это за система? Система теста контроля FAS служит для безопасной работы с газогенератором даже в отсутствии заземляющего контура в розетке, куда был подключен газогенератор. Эта система позволяет работать абсолютно безопасно, не переживая за то, что вас может ударить электрическим током. Итак, для того, чтобы газогенератор запустился, нам необходимо вынуть вилку из розетки, перевернуть ее по отношению к фазе и нулю в другом положении и вставить вновь. И снова пройти тест контроля фаз. Итак, я изменил положение вилки в розетке. Снова запускаем газогенератор и снова проходим тест контроля фаз. Вы видите, что надпись на дисплее сменилась на надпись «You can start». Значит, вы можете начать работу. Запускаем газогенератор. И слышим звуковое оповещение, свидетельствующее о том, что газогенератор пуст. Его необходимо заправить. Для этого нам необходимо войти в раздел «Меню» и перейти в раздел «Заправки газогенератора». Раздел «Water». Активируем его. Теперь мы видим шкалу уровнемера. Теперь мы можем начать заправку газогенератора. Заправка газогенератора осуществляется через горловину, возле которой написано «Для электролита и добавления воды». Для заправки используйте воронку. Заправку необходимо осуществлять медленно, доливая по небольшому количеству воды до максимального уровня. Отслеживайте уровень электролита на дисплее. Замечу, что емкость, при помощи которой осуществляется заправка электролитов газогенератора, в процессе заправки является заправочной емкостью. Но в процессе работы эта емкость выполняет функцию газоотводной. Поэтому в процессе работы в этой емкости не должно быть жидкости. Уровень электролита находится гораздо ниже. После заправки обязательно закройте, закрутите крышку заливной горловины. Закрутить необходимо плотно, но не используя никаких инструментов и особых усилий. Уровнемер в данной модели газогенератора трехпозиционный. Первая позиция показывает либо отсутствие жидкости в электролизере вообще, либо критический уровень, при котором газогенератор работать не будет. Вторая позиция отображает возможность работы с газогенератором. И третья позиция показывает максимальный уровень жидкости в электролизере, выше которого доливать жидкость ни в коем случае не рекомендуется. Сейчас на дисплее отображается вторая позиция. При таком уровне электролита с газогенератором работать можно. И сейчас мы ожидаем наполнения электролизера электролитом до максимального уровня. Все. Газогенератор заполнен полностью. Выше этого уровня жидкость заливать нельзя. Уровень электролита всегда отображается как в специальном разделе, предназначенном для заправки газогенератора, а также на дисплее главного меню. Вы можете увидеть, дисплей отображает время работы газогенератора, давление газа в системе, температуру электролита, а также уровень электролита. Итак, газогенератор заправлен электролитом. Он готов к работе, он готов вырабатывать газ. Но эксплуатация электролизного газогенератора в отсутствии углеводородных добавок категорически запрещена. Поэтому мы должны добавить бензин-галоша в специальную емкость в объеме не более 150 мл, используя воронку и мерный стаканчик. Нальем бензин в стаканчик, не более 150 миллилитров. И заправим емкость. После чего закройте крышку. Повторюсь, не прилагая особых усилий и не используя никакого инструмента. Теперь наш газогенератор полностью готов к работе. Все электролизные газогенераторы оснащаются системой обогащения получаемой газовой смеси парами жидких углеводородов. И для корректной работы такой системы вам потребуются легко испаряемые химикаты, содержащие углерод. В качестве таких химикатов вы можете использовать, к примеру, бензин галоши, любые виды обезжиривателей, а также вы можете использовать ацетон и различные типы спиртов в смеси с тетраборатом натрия. Все же в качестве углеводородной добавки я бы рекомендовал использовать либо ацетон, либо бензин галоша Именно эти химикаты лучше всего испаряются и содержат в себе достаточно большое количество углерода, что очень важно в процессе пайки, либо в процессе сварки водородом. Приобретая ацетон от любого производителя, вы можете быть уверены в том, что этот химикат будет вести себя Одинаково и предсказуемо, чего не скажешь про бензин галоша. Поэтому перед началом использования бензин галоша от того или иного производителя, посоветовал бы вам проверить его на качество. Как это сделать, сейчас покажу. Для этого возьмите небольшое количество бензина и налейте его на пожаробезопасную поверхность. После чего подождите и обратите внимание на пламя. Пламя должно гореть ярким оранжевым цветом, но не должно быть копоти. Если вы видите у язычков пламени копоть, такой бензин для работы в газогенераторе ни в коем случае использовать нельзя. Если в магазинах вашего города вы найдете вот такой бензин Галоша, производитель фирма Вершина, город Санкт-Петербург, приобретайте смело. Этот бензин имеет достаточно стабильное, высокое качество. Сейчас мы должны запустить газогенератор и проверить его на герметичность. Для этого необходимо дать максимальное давление, после чего мы остановим выработку газа, выключим подачу питания на электролизер. И будем отслеживать возможное падение давления по манометру. Итак, даем максимальное значение по давлению. При этом давление отображается как в электронном виде на дисплее, так и на аналоговом манометре. Максимальное давление 0,6 атмосферы. Обратите внимание, газогенератор управляет выработкой газа относительно внутреннего давления. Сейчас мы установили максимальное значение. Соответственно, газогенератор набрал э, максимальное значение по давлению 0,6 атмосферы и автоматически прекратил выработку газа. Мы можем установить нужное нам давление на том уровне, которое нам необходимо. Оно может колебаться в данном случае от 0 до 0,6 атмосферы. Сейчас мы обесточим газогенератор. В таком положении необходимо проследить за возможным падением давления по манометру. Если оно не происходит, значит газогенератор в идеальном рабочем состоянии, и вы можете начать его эксплуатацию. Итак, газогенератор в выключенном состоянии, но с набранным давлением, простоял приблизительно 5-7 минут. Мы видим, что давление практически не упало, а это значит, что газогенератор герметичен, и теперь мы можем начать его эксплуатацию. Подаем питание. Проводим тест контроля фазы и запускаем газогенератор. При этом надо дать ему максимальное значение подавления, чтобы шкала увеличилась на 100%. Использую вот такую горелку. Это горелка Донмет 206.2 С разъемным коннектором. При этом важно подключить горелку правильно по цвету. Красный к красному, синий к синему. И теперь перед тем, как зажечь горелку, в особенности, если на вашей горелке установлено сопла с очень маленьким диаметром, с очень усеченным отверстием для прохождения газа, вам необходимо затратить большое количество времени для полной продувки горелки. То есть открываете оба вентиля и пропускаете через горелку большое количество газа, для того, чтобы воздух, находящийся в шлангах и внутри горелки, сменился на вырабатываемый газ. Если у вас сопло вот такое, как сейчас у меня, здесь приблизительно около 1 мм, то этот процесс не занимает много времени. Но если у вас отверстие в наконечнике имеет диаметр 0,3-0,25 либо вообще 0,15 мм, то такая продувка может занять достаточно большое количество времени. В противном случае вы просто не сможете зажечь пламя. Итак, я продул горелку. Теперь... Открывая только синий вентиль, красный при этом должен быть полностью закрыт. Открываем синий вентиль, убеждаемся в том, что газ выходит. Теперь мы можем зажечь пламя горелки. Почему я заострил внимание именно на синем вентиле? Потому что через синий вентиль в горелку, в сопло горелки, подается газ максимально насыщенный. Парами бензина. Гремучий газ с парами бензина горит, напоминая а, горение классических видов газа, таких как метан, пропан, либо ацетилен. Если же вы зажигать, попытаетесь зажечь пламя, открывая красный вентиль, при этом синий будет закрыт, то у вас велика вероятность того, что произойдет обратный хлопок. Чего допускать категорически нельзя. В процессе работы с горелкой вы можете использовать и красный вентиль. Но только в том случае, если температуры горячего пламени для вашей работы недостаточно. Открывая красный вентиль, вы подаете в горелку чистый гремучий газ. То есть чистую смесь водорода с кислородом. При этом температура горящего пламени в значительной степени увеличивается. И наоборот. Закрывая красный вентиль, вы увеличиваете энергоемкость пламени, но температура этого пламени несколько снижается. Для того, чтобы потушить горелку, не опасаясь за возникновение обратного хлопка, обратите внимание сначала на красный вентиль. Он у вас полностью должен быть закрыт. Если вы убедились в том, что красный вентиль закрыт, теперь вы можете закрывать синий вентиль, при этом Горелка потухнет без образования обратных хлопков. Горелка закрыта, пламя потухло, обратного хлопка не было. Важное условие для того, чтобы горелка работала правильно, в газогенераторе в обязательном порядке должен находиться бензин-галоша, либо другие углеводородные вещества, ацетон, спирты обезжириватели и так далее. Все то, о чем я говорил в начале этого ролика. Процесс работы данного газогенератора и процесс управления его производительностью и мощностью осуществляется за счет ограничения внутреннего давления внутри газоотводной системы. Что это значит, я сейчас покажу. Зажигаем пламя. Обратите внимание на манометр. Сейчас установлено максимальное значение по давлению. И газогенератор в автоматическом режиме поддерживает установленное мною значение по давлению. При этом я могу поменять это значение на то, которое меня интересует в тот или иной момент. Обратите внимание, горелка горит, я ее тушить не буду. И давайте снизим давление, допустим, на половину. Обратите внимание на манометр. Давление в газогенераторе падает. Оно упадет до того значения, которое я установил. А именно половину от 0,6 атмосферы. То есть сейчас давление будет поддерживаться в автоматическом режиме на уровне 0,3 атмосферы. При необходимости я могу еще снизить это давление. Но не советую делать этого при открытом красном вентиле. Газогенератор способен работать на низком давлении, при низком давлении, только с максимально обогащенным углеродом пламенем. Обратите внимание, теперь блок управления в автоматическом режиме будет поддерживать установленное мною значение по давлению в районе 0,2 атмосферы. Такое давление, конечно же, для этой горелки не подходит. Эта горелка должна работать под более высоким давлением, но это давление подойдет для работы с горелкой, у которого диаметр сопла будет очень маленьким. Сейчас я увеличу опять до максимального значения. Вот. Вы можете увидеть, что давление на манометре выросло, и горелка теперь работает так, как это положено. для того чтобы кратковременно остановить свою работу вам достаточно просто потушить горелку перекрыв оба вентиля и отложить эту горелку в сторону газогенератор в автоматическом режиме прекратит выработку газа и будет находиться в состоянии ожидания пока вы снова не откроете горелку и не начнете работу если вы откладываете работу на продолжительное время тогда Остановите газогенератор путем нажатия средней кнопки и удержания ее в районе 2-3 секунд. Таким образом, газогенератор переходит в режим ожидания, он полностью выключается. Случайная подача питания на электролизер при этом невозможна. Газогенератор в таком положении может находиться достаточно долго. Если вы Закончили работу. Если ваш рабочий день подошел к концу, стравите газ из газогенератора. При этом открывать необходимо только красный вентиль для того, чтобы не происходил расход бензина, заправленного в емкость. Через красный вентиль стравливайте газ до нуля и откладывайте горелку. При этом вентиль горелки может быть открытым. В процессе работы у вас будет снижаться уровень электролита. При этом вам периодически необходимо будет доливать воду. Но внимание! В процессе работы с газогенератором доливаете только воду без щелочи. Щелочь не является расходной частью, она всегда концентрируется и остается внутри электролизера. Повторюсь, при необходимости увеличить уровень электролита, делайте это только с использованием дистиллированной воды без щелочи. Щелочь же добавляется только тогда, когда вы полностью меняете весь электролит. Итак. В отношении электролита все предельно понятно. Уровень электролита всегда отображается на дисплее газогенератора. А как же быть в отношении бензина? Как понять, каков его уровень? А главное, как понять, годится ли он к использованию? Какова его кондиция? И в этом нам не поможет никакой уровнемер. Именно поэтому его здесь нет. Понять, есть ли бензин. И какова его кондиция, можно исключительно по характеру пламени. Давайте снова запустим газогенератор. Подключим горелку. Для того, чтобы понять в какой кондиции бензин, присутствует ли он в емкости, нам необходимо открыть только синий вентиль горелки и зажечь пламя. Обратите внимание на вот этот ярко выраженный голубого цвета ореол части пламени. Вот, вот эта часть пламени и есть ярчайшим свидетельством того, что в газогенераторе присутствует... Углерода, содержащая жидкость, а ее кондиция находится в отличном состоянии. При этом доливать либо менять бензин не требуется. Если же в процессе работы вы будете замечать, что вот эта голубая часть пламени размазывается, становится менее заметной, это первый звоночек тому, что бензин на исходе. И я бы рекомендовал в таком случае остановить работу, строить весь газ и заменить остатки старого бензина, долив туда свежий, в хорошей кондиции бензин. Вот только таким способом можно понять, есть ли бензин и в каком он состоянии. Никакой уровнемер не определит состояние бензина. В процессе работы с газогенератором у вас может возникнуть такая ситуация, при которой выходящий газ из газовой горелки будет сопровождаться жидким конденсатом. Как этого избежать, как это исправить, я сейчас расскажу. Все наши новейшие версии газогенераторов оснащаются гидрозатворами. Это устройство, позволяющее предотвратить повреждение оборудования при возникновении обратного хлопка. На стадии производства гидрозатвор наполняется определенным количеством воды уровень которой может увеличиваться во время работы газогенератора. Вот это переполнение гидрозатвора влагой как раз и провоцирует попадание жидких фракций в газоотводные трубки, а впоследствии и в горелку. Чтобы этого избежать, необходимо проделать следующее. Запустите газогенератор, дайте ему максимальное давление, После того, как давление будет набрано, обесточьте его. И В то время, когда газогенератор находится под давлением, необходимо слегка приоткрывать вот эту заправочную горловину. Послушайте. Сначала будет выходить газ, а потом вы услышите бурление вот в этой части газогенератора. Бурление это... И есть процесс опустошения гидрозатвора от излишков воды. Таким образом, в гидрозатворе остается только необходимое для его работы количество жидкости. Пожалуйста, послушайте еще раз, как это происходит. Сейчас я микрофончик поднесу поближе к гидрозатвору, и вы услышите процесс его опустошения, процесс избавления от излишков воды. Приоткрываем. Приоткрываем горловину. Вот, сначала было шипение, это выход газа из-под пробки, а потом произошло бурление, это высвобождение излишков воды из гидрозатвора. Итак, я достаточно подробно рассказал вам о процессе, запуска в эксплуатацию газогенератора, о его эксплуатации, но если все же у вас будут возникать какие-то вопросы, непонимание происходящих процессов, вы всегда можете задать вопросы, всегда можете обратиться к нам, мы рады будем вам помочь. Благодарю вас за просмотр, всем пока!